Здравия вам, господа бояре! 24 марта прошли первые торги российскими акциями на Мосбирже, и по итогам этих торгов примерно вот таким вот образом выглядит результат. На самом деле события развиваются с такой скоростью, что я не успеваю по каждому снимать отдельный ролик, поэтому вкратце упомяну, Чубайс уехал из страны, Набиулина будет снова главой Центробанка, а газ теперь будет продаваться за рубли. Собственно, это и есть главная новость от 24 марта. Газета Daily Express пишет, что после заявления Путина о том, что... Газ теперь будет продаваться исключительно за рубли. Цены на газ в Британии выросли аж на 18%. Здесь нужно дать некоторую оценку этому событию. Дело в том, что особой разницы нет, за какую валюту ты продаешь какой-то товар. Допустим, у меня есть газ, а у моего друга в Германии есть Мерседес. Я ему продаю некоторое количество газа, он мне продает некоторое количество Мерседесов. Мы можем бартером обменяться, главное, чтобы мы обменялись товаром. Но для удобства товарного обмена люди давным-давно используют деньги. В чем же суть продажи газа за рубли, за доллары или за евро? Давайте разберемся. Россиянам очень нравятся заграничные товары, да, те же самые Мерседесы, Фольксвагены, всякие Гучи, Дольче Габаны. Россияне готовы за это отдать свои деньги но вот задача. рублями рассчитаться за эти ништяки нельзя потому что европа говорит мы продаем вот в евро евро стабильная валюта резервная там она не колебается сильно она вот настолько стабильная что в нее можно верить годами а россияне ведутся и говорят ну а как тогда мы будем ну давайте тогда европейцы купить у нас за евро наш газ там пшеницу атомные технологии что-то еще те говорит окей замечательно давайте вот таким образом мы будем Работать. Казалось бы, нет никакой разницы, что участвует в обмене евро, доллар или рубль, если бы не одно но. Представьте, что американцы делают доллар резервной мировой валютой и заставляют этим долларом рассчитываться, допустим, Россию и Китай между собой в транзакциях. Вот как бы нам бы можно было рассчитываться в паре рубль-юань, но нас приучили доверять доллару. И вот, допустим, торговля России с Китаем в общей массе составляет там 100-500 миллиардов долларов. Американцы что делают? Они берут, печатают эти 100-500 миллиардов долларов и выбрасывают на рынок для того, чтобы мы могли обеспечить эти транзакции между собой, Россия и Китай. Но ведь просто так нельзя раздать доллары, поэтому на эти доллары они у нас что-то покупают. Но получается так, что обратно они нам ничего не продают. То есть они нам тупо дали бумажки, которыми мы значит, вот рассчитываемся с другими странами. Это сказочно наварило Америку. Это создало ей огромный дефицит торгового баланса, с которым они неизвестно, что будут делать. Это создало им огромный внешний долг. Но они как бы особо не парятся, потому что всегда можно в обеспечении старых долларов напечатать новые доллары. Это не я сказал. Это сказал председатель ФРС США, и сказал он это, дай бог памяти, несколько лет назад, я не помню, кто тогда был, но вот когда он это изрек, я, честно говоря, офигел, потому что обеспечение у денег должно быть хоть какое-то, пускай это будет, допустим, золото, как некоторые привыкли, допустим, металлы, да, нефть, товарооборот, да все что угодно, доверие людей к этой валюте, как у биткоина, например. Но в любом случае, без этого обеспечения валюта теряет ценность. А Американцы вышли из положения очень хитрым образом. Они уговорили всех, что доллар имеет ценность сам по себе. Все как-то вот поверили и сказали, ну ладно, хрен с ним. Все бы было хорошо, если бы американцы не подсели на эту иглу. Так же, как в свое время Советский Союз подсел на нефтяную иглу, так вот американцы подсели на иглу экспорта долларов во весь остальной мир. И мало того, что они экспортируют вот эти ничем не обеспеченные доллары, они еще и экспортируют свою инфляцию они ее у себя таким образом тормозят. Я не буду вдаваться в конкретный механизм этого торможения, но, надеюсь, вы уже поняли, необеспеченные деньги по Америке не ходят. Они экспортируются в другие страны и обеспечиваются тамошними транзакциями. И если, допустим, у России с Китаем был товарооборот 100-500 миллиардов долларов, а потом стал в половину меньше, то куда девать оставшиеся? Понимаете, в чем прикол? Деньги должны, по идее, обесцениться, если упал товарооборот. Но они обесценятся не в США. Они обесценят национальные валюты, которые меняются, собственно, на этот доллар. Это я вам приблизительно объяснил для тех, кто совсем ничего в этом не понимал. Получается, если мы будем продавать газ, пшеницу, подсолнечное масло за рубли, мы экспортируем в другие страны свою инфляцию, как бы не так. Немножечко это по-другому выглядит. Таким образом, заставляя Европу покупать а, нашу продукцию за рубли, Путин ставит Европе ультиматум. Либо вы нам продаете то, что нам надо, либо мы полностью отказываемся от торговли с вами. Ведь теперь, чтобы получать газ, европейцам надо где-то достать рубли. Они их достать могут тремя путями. Первое, взять кредит у нашего Центробанка. Кредит им хрен дадут, потому что они, грубо говоря, объявили нам дефолт э, с помощью ареста активов Центробанка. Они могут что-то нам продать за рубли. Например, вожделенные россиянами Мерседесы и Фольксвагены и прочие дольчегабаны. Габаны. Э, и... Еще они могут рубль заимить в третьих странах через торговлю с этими странами. Вот смотрите, как происходило раньше. Мы огромное количество товаров везем из Китая, но рассчитываемся с Китаем в евро и в долларах. А евро мы получаем от Евросоюза. Так было раньше. Теперь европейцам придется выкручиваться, если они что-то попытаются продать Китаю, то они попытаются продать это за рубли, если так сильно не хочется напрямую торговать с Россией. Получив рубли, они смогут купить газ. Это наиболее вероятный вариант развития событий. Но вполне возможно, что европейцы, наконец, отчухаются и начнут потихонечку отменять санкции, которые выдвинуты против России. Санкции эти инициированы кем? Вашингтоном. А зачем? А для того, чтобы избавить Европу от дешевого российского газа. Для того, чтобы полностью рассорить Европу с Россией, и для того, чтобы Европа начала возить газ из Катара, либо покупать американский сланцевый газ, который совершенно неконкурентно способен по цене в сравнении с российским газом. Именно поэтому американцы все время пытались каким-то образом давить на Россию, и центром этого давления был «Северный поток-2». Американцам очень невыгодно, если Германия получит в свое распоряжение дешевый энергоноситель. В этом случае германская экономика на фоне всех остальных стран вырвется далеко вперед, а американская экономика отстанет. Американцы прекрасно это понимают и знают, что нужно дешевым энергоносителем прежде всего обеспечить себя. Да и не важно, насколько он будет дешевым, главное, чтобы он дешевле был, чем у других. Это основа всей экономики, на это все завязано. Пускай он даже будет такой же дорогой энергоноситель, как американский сланцевый газ, но надо, чтобы у всех остальных было дороже. Вот это, собственно, цель всей американской противороссийской политики за последние лет десять. Как передает издание Daily Express, зависимость Европейского Союза от российского голубого топлива так и не снизилась. А компания Газпром продолжает ежедневно качать в Европу 384 миллиона кубометров топлива. Газпром это не бесплатно делает, он делает это по ранее оплаченным контрактам и если сейчас на будущее европейцы перестанут платить за этот газ, то собственно вентиль перекроется. У европейцев на все про все есть ну, месяц, два, три от силы. Сколько у них там запасов. Причем России в этой ситуации бояться абсолютно нечего. У нас покупает газ не только Европа. У нас покупает газ Турция у нас покупает газ Китай. И на Амуре построен огромный газоперерабатывающий завод, который должен увеличить экспорт газа в Китай. Поэтому совершенно очевидно, в какую сторону разворачивается Россия. Там у меня всякие кликуши в комментариях пишут о том, что Китай все покупает за копейки. Ребята, за копейки никто никогда не протаст свой продукт. Ни лес, ни газ, ни какие-то металлы не будут проданы Китаю за копейки. Будет все продано по рыночной цене. Возможно, эта цена будет не такая сладкая, как могла бы она сформироваться в Европе. Возможно, мы Китаю будем отдавать чуть-чуть дешевле, но это будет чуть-чуть. Это будет не конкретно за копейки. Это будет для России достаточно выгодно, потому что у нас тоже не дураки сидят и вряд ли будут отдавать государственную собственность, государственная недра за просто так кому-то. А вот станет ли рубль резервной валютой в результате продажи газа за рубли, вот это вопрос. Может быть и не станет. С остальными странами такое не прокатывало. Как только кто-то в мире пытался торговать нефтью с помощью национальных валют, тут же подруливал авианосец и летели крылья американской демократии в эту отсталую страну. Но в России такой финт ушами не пройдет, потому что... Но с Россией напрямую нельзя конфликтовать военными методами. Можно получить очень нехилую ответочку. Поэтому все, что сейчас остается Вашингтонскому обкому, это выражать озабоченность, обеспокоенность и протест. Пожалуй, на этой веселой ноте я закончу этот ролик. И напомню, что поскольку нам отрубили всю монетизацию на YouTube, я готов сотрудничать с рекламодателями напрямую. Можете мне писать в соцсети и спрашивать расценки. Также буду безмерно благодарен всем спонсорам, которые подписались на сайт Boosty по ссылочке в описании и выбрали для себя подходящий тариф. Спасибо за внимание.